Добрый день, дамы и господа! Приветствую вас на канале производственного предприятия ADM Wood. Для вас мы подготовили несколько образцов из смолы с наполнителем природного камня. Данная технология применяется для производства столешниц в интерьерах кухонь, гостиных, выставочных помещениях и офисах. Кроме того, данная технология применима для подоконников и лестниц. В данном случае в состав смолы добавляется пластификатор, позволяющий исключить проявление микротрещин, здесь с увеличением физических и динамических нагрузок на изделия, а также прочих интерьерных решений. Также предприятие ADMWOOD производит по данной технологии раковины для ванных комнат. Добавление пигментов в смолу позволяет сделать изделие или конструкцию строго под ваш интерьер. Среди представленных образцов включением является мраморная крошка, перечная галька. В производстве используются различные наполнители, также возможны их сочетания. В основном это массив дерева и камень. Поверхность изделия покрывается высокопрочным и изостойким двухкомпонентным полиуретаном, который дополнительно исключает изменение цвета со временем в результате воздействия ультрафиолета. Поверхность с порезами и сколами. На изделиях и конструкциях, выполненных по данной технологии, довольно просто может быть восстановлено безграничное количество раз. Сделать интерьер современным и уникальным, не заставив гостей и ваших посетителей равнодушными, вам помогут сотрудники предприятия АДМ ГУД. Мы производим уникальные изделия и конструкции по индивидуальным проектам. Для выполнения проекта необходимо связаться с нашим специалистом, который проконсультирует вас по свойствам, характеристикам эксплуатации и прочим условиям. Грубо... Глубокое знание технологий и свойств применяемых материалов, а также опыт свыше 10 лет в данном направлении позволяет нам про... выполнить практически любой проект. Компания adm Wood доставляет изделия и конструкции по всей России. Наш сайт www.admboot.ru Чтобы не пропустить новинки производства, исследования новых технологий, подписывайтесь на наш канал.